за отсутствие плотника, насколько серьезна его травма и каково состояние тоже у горопевшика? По горопевшику пока тяжело сказать, что травмировано, почему там удар, был. подвздошная кость, удар ушит подздошной, скорее всего, кости, но это только будет ясно завтра. Плотников Макс, ну, скажем, неудачно на колено приземлился и, как я говорю, это такие травмы, они мелкие, небольшие я думаю, что он уже будет скоро в строю ну, хочу поздравить еще одного футболиста это человек, которого мы взяли с детской школы две недели тому назад ну вот Понимаете, что такое, что произошло? И наш с его сегодня сыграл великолепно. Это была его первая игра за основной состав Минского Динамо. И оказывается, в детской школе можно найти хорошего игрока. Просто нужно хорошо смотреть. Что касается игры, я бы э -э поздравил команду. Энергетик с ее главным тренером Артемом Радьковым, который растет в хорошего тренера их, я знаю хорошо ведет работу учебно-тренировочную. Именно он вырастает хороший тренер, который создает хорошую команду. Но по игре, ну, скажем так, можно так сказать, что Здесь игра играла с того забитого. И, ну, все время качели, качели, качели. Кто кого переиграет. Мы понимали, куда соперник будет играть. И соперник понимал, куда будем мы играть. И, ну, все могло ну, в любую сторону качнуться. Поэтому, в принципе, такой матч очень напряженный. Очень хороший тактически, Тактически грамотно обученная команда. Наконец-то. Ну, ничего, будем двигаться дальше и искать таких, как Шапко, вратарей. Еще вопросы? А, продолжение темы Шапко, а почему вообще выбор попал, попал на Шапко, если есть Рудинок и Шпаковский, почему? Не знаю. почему по, игро, по, игровым качествам. по игровым качествам. Ну, понимаете, есть такое понятие. Я вижу, вы не верите. Ну вот, вы не видите, увидели первый раз. Я же тренер, а вы просто журналист. Ну, понимаете? Такое есть выражение. Поэтому, скажем, было какое-то опасение, но когда ты наблюдаешь за человеком, ну, как, в принципе, каждый день, как он работает в воротах, как работает с вратарями, тренера, ты понимаешь, кто? Имеет на право занять это место. Всегда Минская Динамо Славилась своими воротарями. Еще со времен Глухотка Там, понимаете, там таки, Были такие воротари Вергиенко, Курбык Но сейчас немножко такая Вообще в Беларуси воротарская школа Потеряна, честно говоря. Чтобы вы понимали, Фактически просмотрели уже Всех воротарей. Начиная с высшей всех Дублирующих составов и первую лигу. У всех одни и те же ошибки. Все как под копирку. Это говорит о том, что потеряна какая-то часть методики подготовки воротарей. Ну вот наши воротаря, ну, мальчишка, честно говоря, свалился нам на голову. Случай помог. Начали смотреть всех вратарей, школы, начиная там в 16 лет. Вот поэтому я хочу его поздравить, и я просто рад за него. Это воротарь Минского Лена. Есть вопросы? Продолжайте Дайте сказать кому-нибудь еще. И еще раз продолжение тоже темы тогда про Шапко. Но ну, следующий игра с Бате. Хорошо сыграл, но вот, вы говорите, есть опасения, а следующая игра вообще против баттей. Есть... А какое имеет значение против батте или энергетик? Ну, вот вы мне скажите. Больше опасения или нет? Ху -ху -ху -ху. Сегодня, так, я сказал бы. Какие опасения сегодня. но ну, человек ну, с листа. Вот вчера он еще не планировался, утром уже был в составе. Ну, уже с утра было принято решение. А вчера еще. И для него это было даже неожиданно. Психологически очень уверенный. Все человек очень уверенный. Ну ничего, еще подготовимся. Великолепные физические данные Великолепные Это для вратаря. Вратарь сейчас должен, Смотрите на воротарей Италии, Германии, Англии, там. найдете где-нибудь, ростом метра восемьдесят пять. Очень психологически его равновешен. Ну, это, хватит эту тему, я его поздравил, идем дальше. Кто будет следующим, как говорится, стоять в воротах и играть в воротах, мы еще не знаем. Есть вопросы а про вратарей? Ну да, а то Сергей микрофончик можно? Какой присбул? в связи с тем, что вы сегодня соперничали с хорошо вам знакомым Анатолием Юревичем, был ли этот матч для вас немножко необычным? Ну, вы знаете, на скамейке руководил Радьков. Вы понимаете, я привык смотреть, наблюдать за командой, за тренером, который руководит на скамейке. Чем необычно для. Да каждый матч необычный для меня. Я никогда не делю матч на какие-то второстепенные, не -то второстепенные, понимаете? Но с Анатолием Ивановичем нас связывала какая-то часть жизни, но мы с ним уже 17 лет не работали. За 17 лет я с ним ну, общался раза три, и то, сдалека. Ну, чтобы вы представляли. Поэтому здесь какой -то, то Да, мы прошли какую-то часть жизни интересную часть жизни вместе, понимаете, прожили, когда менялась методика подготовки в белорусском и вообще в подсоветском пространстве. И каждый пошел своим путем. Толи Иванович пошел своим, я пошел своим. Каждый из нас, наверное, сделал очень многое. Но... Ну, я еще один тогда вопрос задам. Вы много сказали про молодых вратарей, в принципе, про молодых футболистов. Как вы относитесь к планируемому в следующем году Лимиту на.. Ну скажу так, неважно. Знаете почему? История показывает и рассказывает, что произойдет падение уровня чемпионата. Не надейтесь, что оно повысится уровень чемпионата, произойдет падение уровня чемпионата. Почему? Потому что я сам играл, когда включали двух молодых состав, был, да, и знаю, что такое, что дальше будет происходить. 2000 год через год 2001, а когда ты будешь девать 2000 год, ты их искусственно вводишь. Ты должен не искусственно вводить, а подводить и воспитывать, развивая все качества, начиная с детской школы существует две школы, это детская и юношеская и профессиональная. И чтобы были ступени развития детская юношеская школа и профессиональная. детская юношеские 6 до 12, профессиональная там с 13 до 14. И на каждой ступени ты должен... И дальше должно происходить, что до 23 лет ты должен как-то развивать. А что ты будет происходить дальше, вы же понимаете. Поэтому, ну, наверное, может я что-то не знаю. Ну, значит, может. Ну, наверное, какой-то... Недавно вот в одной стране там вводили, потом отказались, потому что поняли, что идет падение. Но, ну, наверное, так будет лучше. Но, повторяю, произойдет падение уровня чемпионата. А уровень чемпионата Беларуси, я вам отвечаю, стоит на очень хорошем уровне. Ну, вот я смотрю, значит, берегите вот этот уровень. Я призываю беречь вот этот уровень и идти дальше. Дальше я... Как говорят, как будет, так будет. Жира в большой ему виднее. Знаете, Поэтому нужно очень внимательно следить за уровнем подготовки и чемпионата. Но, значит, и чтобы молодые футболисты ну, воспитывались достаточно серьезно. И вам это, ну, скажем так. За свою футбольную карьеру я много очень воспитал футболистов. Наверное, ни один тренер столько не воспитал. И, скажем, реализовал их в будущем. И я представляю, что это такое. Если вам будет интересно, около 33 составов. Да, ну и представляю, как готовится футболист. Поэтому, ну, я, как говорит. Есть решение, ну, значит, надо его придерживаться. Ясно и понятно. Ясно объясни. Вот видите.